У слоненка маленькая клетка, в ней не может даже походить. Детвора дает ему конфетки, а слоненок хочет просто пить. Дайте пепси, лимонада, фонтан. Даже можно чаю заварить, и слоненку снятся лишь фонтаны. Бедный так не может дальше жить. А еще приснилась ему мама, Африка, его родимый дом, там слоненок был счастливый самый. Мама там соскучилась о нем. Отпустите в Африку, слоненка, ни к чему конфетами кормить. У слоненка в Африке сестренка. С ней за хвостик он любил ходить. Отпустите, вы же добрый дядя. Обойдется клетка без него, и слоненок ни на что не глядя, доберется сам до Римпопо.